Audio Studio Channel F представляет вам аудиокнигу по физике 9 класса. Материальная точка. Чтобы изучить движение тела, то есть изменение положения тела в пространстве с течением времени, нужно прежде всего уметь определять само это положение. Но каждое тело имеет определенные размеры и, следовательно, Разные точки тела находятся в разных местах пространства. Как же определять положение тела? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим следующие примеры. Самолет движется по взлетной полосе. Тот же самолет летит на большой высоте над поверхностью Земли, за космическим кораблем наблюдает космонавт, осуществляющий с ним стыковку. Затем же кораблем следят из центра управления полетом на Земле. Очевидно, что при движении самолета по взлетной полосе и при осуществлении стыковки размеры тел следует учитывать. В тех случаях, когда тела Малы по сравнению с расстояниями до них и их размеры, как правило, можно не учитывать. То есть считать тело точками. Тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь, называют материальной точкой. Таким образом, мы заменяем. Реальное тело его моделью. Материальной точкой. Так как расстояние от Земли до Солнца во много раз примерно в 25 тысяч раз превосходит земной радиус, то при изучении движения Земли вокруг Солнца ее можно считать материальной точкой. Однако электропоезд проезжащий мимо платформы, нельзя заменить материальной точкой, так как длина поезда сопоставима с длиной платформы. Поступательное движение. Не нужно описывать движение каждой точки тела, и тогда, когда все ее точки движутся одинаково. Например, одинаково движутся все точки Чемодана, который переставляет за ручку с пола на подставку. Рисунок 10. Кабины колеса обозрения. Рисунок 11. Лыжника, прыгающего с трамплина. Рисунок 12. Движение, при котором все точки тела движутся одинаково, называют поступательным. При таком движении любая прямая, мысленно проведенная в теле, остается параллельной самой себе, смотреть рисунок 10. Траектория движения. Заменив Тело материальной точкой легко определить траекторию его движения. Траектории называют множество точек, через которые последовательно проходит тело за время движения. Траектории движения тел, как правило, невидимы. Исключений немного. Лыжня в поле. Или в лесу следы капель дождя на коном стекле. Иногда видимую траекторию своего движения в небе оставляет самолет рисунок 13. О траекториях автомашин, проезжающих по мокрой асфальтированной или грунтовой дороге, освещаемой парами, можно судить по оставленным. Следам. В этих примерах размеры тел значительно меньше пройденных расстояний, поэтому и самолет, и автомобиль можно принять за материальную точку. Траектория может быть известна еще до начала движения тела. Так как полотно железной дороги определяет траекторию движения поездов иногда траекторию можно найти, исходя из других данных о движении тела. Например, траекторию движения спутников связи или траекторию движения транспортного корабля космической станции рассчитывают заранее. Возможные виды траектории полета космического корабля Земля, Марс и обратно показаны на рисунке 14. По форме траектории движения разделяют на прямолинейные, например, падение шаров с башни в опыте Галилея, и криволинейные, например, движение самолета, описывающего мертвую петлю. Форма траектории движения одного и то же самого тела различно относительно разных систем отчета. Например для человека неподвижного относительно движущейся платформы рисунок 15 а где стрелкой показано направление движения платформ падающий мяч движется по прямой вертикально вниз, а для наблюдателя, находящаяся у железнодорожного полотна, рисунок 15b, мяч не только падает вниз, но и перемещается вместе с платформой, то есть движется по кривой. В геоцентрической системе мира относительно Земли видимое движение планет, например Марса, происходит по Петлеобразной линии. На рисунке 16 показан путь Марса среди звезд за промежуток времени от 1 сентября 1988 года до 1 мая 1989 года. В геленцентрической системе мира относительно Солнца Марс движется по Элипсом.